Встань на мгновенье, нежность почувствуй сердце, Радость и вдохновенье дарит Отец тебе. Прекрасно бегонесно, вот И ароматчик я аромат это Света любви творе это, это, это Отец небесный, небесный, небесный отец. Пред чудотворным ликом, свете души опода, с нами Отец великий, В каждом наверем Небесный Отец, снежный наш отец, Небесный Отец нежный наш